Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Кстати, есть одно маленькое уточнение. Разбирал э, я недавно комменты. И вот у нас есть один смешной комментарий. Уважаемый директор канала, если вы не возражаете, можно ли начинать ролики с не привет, друзья, я рад приветствовать вас, а с похожей фразы, например, здравствуйте, друзья, я рад приветствовать вас. Или... Привет, друзья, мы снова на канале На канале 300, 300 роликов И из этих 300 роликов реальная проблема Это то, как я говорю Привет, друзья, я рад приветствовать вас Это что, серьезно имеет вообще какое-то значение? Почему именно это приходит в голову Для того, чтобы вообще что-то написать Я утоплюсь Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман И сегодня у нас таки будет ролик, потому что Такие не тонут, как я И сегодня у нас с вами будет спортивный ролик о том, как во время карантина, как во время ковида Мы поддерживаем себя в физической форме, потому что это, конечно, весело, но уже просто тупо надоело. То есть есть какая-то вот эта грань, когда одно и то же пьянство пьянство и прочие бесчинства уже надоедают. И уже, опять же, вы, наверное, видели, я немножечко подрос в животе. Пора заняться физической формой, привести себя в порядок. Я сегодня расскажу, как это делаю я и как это делает Дина, включая всякие полезные штучки. Итак, все, что будет сегодня рассказано, все оплекухи и все, чем я пользуюсь, будет в описании. Не забывайте смотреть, там очень часто бывает очень много всего важного и полезного. А мы начинаем. Погнали! Так как мы решили питаться... С зожем? Местным. <связываем> местным. местным зожем. О, Это сок, правильно? Это морс клюквенный. А вот это наш прекрасный фрукт нони. Сейчас мы его помоем. Это тот, что ты вчера мне собрал. Мы сегодня вот еще мы поедем собирать, потому что они закончились у нас. Ну да, это последний. Короче, в день нужно где-то, говорят, около 20-30 грамм. Это половинка этого плода. Ага. Но, поскольку он очень плохо пахнет и на вкус, тоже не, не самый приятный, его мы будем мешать с морсом. Но он пахнет, как носки. Он пахнет, он еще называется... Дерево называется маринда, а он еще называется сырным фруктом. Он пахнет не как носки, он пахнет как сыр. С плесенью. Который. Сыр с плесенью пахнет Но как носки. Но он компенсирует это своей полезностью. Он мега полезный. Это супер источник антиоксидантов и разных витаминов. Он уже, от... насколько я понимаю, он работает, он просто иммунную систему запускает. То есть Нет, он там он сам не по себе ничего иммунную не лечит. систему запускает. В нем очень много витаминов. и там витамины А, С э, и куча всяких полезных соединений, около 150. И кроме иммунной системы он является антибактериальным и так далее. И так далее. Давай есть... с ним что-то сделать, он здесь всю лодку уже пропустил. Ну да. забегая Забегая наперед, хочу сказать, что вот эта вот вкусная штука, вот она по вкусу такая же, как по запаху. То есть, поэтому его нужно мешать с морсом, чтобы не умереть сразу. Да, но э, если у вас нет возможности снять с дерева, то можно купить уже его в капсулах, в порошке и так далее. Там уже запаха нету. Просто разводишь. А можно с дерева прямо в... Это не-то много. Ну, это 30 грамм. Где-то. В среднем. Короче, его надо потолочь. И вместе с семечками, вместе с мякотью совсем... Хорошенечко употребить. Говорят, что нужно на тощах с утра это делать. Но мы после кофе продолжим. Ну ничего, бывает. Какая гадость, как он пахнет? Закрой нос. Зачем ты материшься? Я запикаю. Это обычно тебе такое говорят, так что мне, ладно, фу. Но когда он с, морсов, с морсом или с соком, он по вкусу не выделяется. Все, мне меньше пить. И мы меньше пить. Вот. Короче, это один из местных суперфудов. Он пошел, говорят, одни считают, что это из Индии фрукт, он там вообще священным считается, другие говорят, что он вроде с Тихоокеанских островов, третьи считают, что он из Азии, но вроде как все сходятся на том, что его развезли первые полинезийские мореплаватели по всем островам, потому что считалось, что если нечего покушать, то надо кушать его, потому что он богат всем и сразу, и в пищу употребляются не только фрукты, причем фрукты должны употребляться в пищу именно вот в таком виде, как у нас, в спелом, когда кожица прозрачная и мягкая. А вот ты сейчас еще один достань и покажи, какой он. Хорошо, что у нас в камере есть зума. <связывая> <связывая> и, <связывая> короче, еще э дальше стою Короче, всякие тузенцы и полинезийцы Употребляют э И листы его в пищу И отвары из них делают И краном прикладывают В общем, как у нас подорожник <связывая> И даже кору И, короче, полный цикл И сырые тоже в сырые, в смысле, зеленые. Слушай, зеленые, я знаю, что они очень кислые, они совсем другие по вкусу. Они совсем вполне другие по прилично по вкусу, есть. но говорят, что он типа насыщается максимально всем полезным, когда вот он такой уже Тухлятина. тухлятиной пахнет. Давайте Давай. первое. Это ради бога. Вкусненько? Я уже привыкла. У меня недавно были проблемы со здоровьем, какие-то непонятного происхождения, воспалительные процессы в организме. И вот я начала. <смех> лим? Лимфоузлы, лимфоузлы. Да, но прочитала, что вроде как как раз если проблемы там с кишечником, с мочеполовой какой-то системой, с разными другими, с легкими. Вот это вот понацепливая. напиток. Ну, ну давай, давай. выглядит просто капец. нормально вообще вполне даже ничего с морсом самое то говорят еще с ананасовым соком можно и с апельсиновым и с виноградным ну вот я нашла морс поэтому у нас с морсом на самом деле в коктейле ты уже запаха не чувствуешь как и вкусом слава тебе господи повезло <связано> <связано> <связано> повезло давай П**ть. Ну что. Ну камон, он по вкусу не так уж и плох теперь. Что, не будешь допивать? Я не буду это кошмар какой-то. Фу, блин, бздор, нахрен. Да ладно. Это слишком полезный фрукт. Надо держать баланс. Чтобы он был не ту хелси, был просто достаточно здоровый. Да ладно, он с Морсом нормальный. Да. Я уже свои граммы выпила. достаточно. На самом деле сегодня прыгать достаточно тяжело потому что сейчас ветер такой 20 с чем-то узлов а это значит что скакалка очень сильно улетает и цепляется за ноги вот когда ветра нет, прыгать вот абсолютно нормально а когда такой ветер ну вот как сегодня очень неудобно, тем более у меня скакалка уже, вот увидите отпрыгала свое короче, прыгать сегодня полная фигня я думаю, что двух раз достаточно 200 прыжочков для разогрева сегодняшней тренировки вполне подходит Просто сдувает скакалку, не могу прыгать. Нужна либо с каким-то тросом, чтобы тяжелая была, тогда можно. А вот эта вот легкая с веревкой, полная фигня. Короче, следующее упражнение. сейчас я делаю, я обычно делаю внутри потому что реально днем очень жарко, даже сейчас жарко но из-за того, что дует ветер все-таки на свежем воздухе заниматься лучше а так в течение дня, вы видели там 11 часов дня это только внутри потому что реально можно уехать 35 градусов температура 95 относительная влажность сами понимаете не до эффективных тренировок Еще такой неоднозначный момент когда отжимаешься вот эти все штуки они неровные и давят в руку и плюс еще лодка имеет вот если посмотрите назад вот эти вот покачивания из стороны в сторону и когда вот оно так качается то идет нагрузка то на одну руку то на другую поэтому оно немножечко добавляет нагрузочки Итак, с отжиманиями закончили а сейчас переходим к следующему упражнению которое называется дипс или брусья но так как у нас в лодке брусьев нету то приходится импровизировать и наши импровизированные брусья это вход в лодку запускаем приложуху она нам рассчитывает программу сейчас нужно сделать первых 26 отжиманий ну начинаем тяжело то что лодка раскачивается из стороны в сторону и когда это все делаешь такая болтанка но это добавляет нагрузки что в принципе неплохо так ну что э, отжимания есть э, брусья есть пресс у нас в долгосрочной перспективе то есть сегодня будет но попозже а сейчас пришло делать время руки но это я буду делать внутри потому что снаружи очень жарко я его здесь купил стоимостью 50 баксов. Короче, идет вот такая вот сумочка с кучей ручек со всех сторон. Горизонтальные, вертикальные. И вот такие вот мешочки. То есть мешочки, они, я их сейчас открывать не буду, но он полностью забит песком. Мы съездили на пляж, забили эти мешочки песком. Каждый такой мешочек получился, здесь написано 10 фунтов. Но на самом деле э, ровно 4 килограмма. 3,980, я не знаю, как они так точно посчитали. Итого у нас получается, вот здесь у меня еще есть такие утяжелители, я их сюда напихал. В общем, получается такая сумка у нас порядка 20 килограмм. Она, конечно, для всех абсолютно упражнений в моем случае не подходит, потому что она часто является легкой. Но для поддержания формы, а не для тренировок, она, конечно, вполне очень даже ничего итак сейчас вот берем эту сумку и начинаем делать упражнения на руки так вот у нас такие гантельки по 8 килограмм каждая сейчас будем делать плечи и вот таких вот упражнений три подхода. Часть. И для этого у меня есть вот такое вот упражнение место где можно некоторые упражнения делать поэтому приходится импровизировать а здесь уже у кого как получается короче следующее упражнение на трицепс тем же мешочком все упражнения, которые делаю. Вот это упражнение у нас закончилось. Все ссылочки на приложухи, которыми я пользуюсь, я укажу в описании. Поэтому заходите, смотрите. Единственное, что они у меня все под Android, а под iPhone. Наверное, какие-то есть, но будете сами искать, потому что я, честно говоря, не знаю. Так, следующее упражнение, это у нас будет шея. У меня шея когда-то, наследие моего спортивного прошлого, она травмированная, поэтому если я ее не качаю, то с ней проблемы, там, залипает, смещается, все болит, защемляет, в общем, приходится этим делать, эти упражнения делать постоянно. Поэтому упражнение на шею, у меня сейчас очередь. Дальше упражнение под пресс. Есть два варианта. Первое это когда он все делается на ТРХ, но сегодня мне его лень расчехлять. Я делаю 3 по 50, если вот я делаю вот такие вот упражнения. Ну еще вот таких вот Два подхода. Итого 150 раз. Это обычная тренировка без сильных нагрузок, перегрузок, просто поддерживающий режим. Mm -hmm. Ну что, у нас этот health будет завтрак. Ну да. У нас будет. Как эта рыба называется? Марлин и овощной с яйцами салат. О, отлично. Да. Мно-мно-мно. Mm -hmm. Ты говорила пакчой пожарить и пак -чой, да О, класс ну что у тебя уже тут все готово Почти, Ух остались Ух только яйца сейчас рыбка уже поджарилась пак чой с монинг глори с имбирем и перцем чили аккуратно будет спасим угу. и марлином и марлином О, давай давай давай давай давай давай давай аппетита. Bon у нас это здоровый завтрак. Ну такой, да. Класс. М -м -м. А рыба воническая. Марлин. Всему голова. Карась. А сейчас у нас Healthy миссия. Мы сейчас куда едем? За Нони и кокосами. За Нони и кокосами, потому что вот эта вот вонючая штучка, она подошла к концу. И вот.. На, на завтра да. хочет ее опять а курс нони терапии составляет 40 дней 40 дней а я ем где-то только 10 и за 10 я уже привыкла к этому вкусу и запаху и меня он не напрягает а меня очень конкретно напрягает но Ты я, перевел... я знаю 30 грамм нони ничего но я знаю где эти гадости растут поэтому мы сейчас поедем их собирать и может если получится то нарвем кокосов кокосы нам еще нужны ну, поехали Давай. такой высокий отлично вот мы подъезжаем к острову пока тут дина занимается пристегиванием эльтузик где ну он его, кстати, можно сорвать и... Они говорят, дозревают пару Дозревают, да. Полностью. На, держи, это вот положи в Но нам нужен другой. Короче, нам нужен другой. Нам нужен тот, который вот прямо пахнет плохо. Но сейчас, я так понимаю, не самый сезон, потому мягкий, что... Мягкий, с прозрачной шкуркой. Да, мягкий, с прозрачной шкуркой, но здесь я его не вижу. А у них нет такого понятия, как сезон и а не сезон, потому что они... Ну, сейчас Весь их не вообще не мало, мягкий, я не знаю селеный. почему. Лаганосишь. ну бесконечно не бесконечно но здесь их сейчас совсем немного так ладно идем внутрь джунглей нет вряд ли так вот надо смотреть внизу они вообще пустые деревья сейчас на них ничего нету я думаю что здесь вопрос сезонности Вот это дерево, но не, на нем вообще ничего нет, оно пустое. Вот еще одно. Тут тоже ничего нету. Но есть еще несколько деревьев. Сначала посмотреть под низом, потому что самые спелые обычно падают. Вот раз. Но это все зеленые, они нам не подходят. Нам нужен экстра... Э... Так, эти нет, эти нет Это нет Это твердый Они когда спелые, они вот прямо вообще такие Ну вот что-то я не вижу Что-то я не вижу Здесь их много, поэтому что-то мы в любом случае Это найдем наверняка ну Вот одно дерево еще, может быть, на нем есть. Вот видите, как они выглядят, когда они падают и разбиваются. Вот такие нам нужны, но ну, только не такие, а все-таки чуть-чуть поцелее. Ну вот этот вот здесь мягкий, ну то есть это еще на доспевание, нам они еще не подойдут но сейчас мы посмотрим те которые может здесь есть вот лежит вот этот нам подходит да нашел вот видите какая разница вот этот вот спелый вот он а вот этот нет обезьяны идут Снимай, снимай. Я снимаю! <свист> <свист> на! Капец, я аж испугалась, у меня аж волосы дыбом на руках, смотри! Давай-давай, <свист> это вот этот говнюк, это плохо. Он еще третий, тут нормальный. Не так, да, короче. <звы> ну тут просто сумка, я так именно. <звы> Какой гадкий. Мы <звы> с тобой имели все шансы отгрести. <звы> Мы имели все шансы без каких-нибудь вещей остаться. Да, сбежали. дизайне. Ага. <свист> <свист> Триндец. Теперь нам как-то надо. Отцепить, отцепить тузик. Рина прям на двух на лапах бежала. Так, гадкие, уходи. <свист> <свист> <свист> Капец. По-моему, он недоволен. Я думаю, он-то, конечно, недоволен. А как нам тузик отцепить? Такой жирный. Смотри, какой пузат. Ага, пузан, пузан. Это тот, который у нас в прошлый раз упер оба банана Наглый, наглый. А Где вот тот прикольно? дальний хороший. Вот этот самый вредный самого плохого нрава. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Бойня. Не уходит еще? Ну что, рискнешь? Нет, ты что? Он же кусит. Оба. Давай. Я смотрю, отстегивай пока. Сапонесс. Ну что, вот, но они у нас есть. Вот такими вот просто с боем оторвали эти нони с берега, пришлось линять через кусты. Ну что, садись, поехали дальше. Не, вот те вот двое, они хорошие. А вот этот гадкий. нормальные, с ними можно взаимодействовать. А вот этот вот, он такой самый агрессивный из них, наглый альфач, который по слухам, может и сумку отобрать, и, и все укусить. Да, да. А Он, между прочим, кусал здесь народ за голову. Ужас какой. Ужас. И, кстати, на самом деле много не надо, потому что их нельзя хранить больше трех дней. Ну, эти такие полуспелые. И я, у нас есть один, прямо вот хороший, ну, а да. эти, я думаю, дозреют там через пару дней шанс отгрести был очень велик должен заметить эти нам не подходят но вообще вот просто как как они растут вот из их листьев кстати делают тоже еще чай а можешь взять пару листочек ну ничего, возьму другого. А то не спелый фрукт? Вот внизу, который. Вот нет. Попробуем. Их там два вообще. Нет. Нет, нет, не, не, не сперби оба. Не спелые? Ну ладно, поехали. Дальше. Все упражнения с весом, либо с телом мы закончили. А сейчас нужно сбросить немножечко вес поэтому мы бегаем бегаем мы следующим образом обычно три километра бега но мы бежим в одну сторону возвращаемся обычно быстрым шагом сейчас уже бегаем три с половиной в одну сторону и того получается 7 километров из которых половину мы бежим так чтобы сердце было прямо вот на красной зоне а обратно в аэробном режиме я вам покажу как это делается, потому что я пользуюсь часами, у меня в часах есть компьютер, который меряет э, все, то есть э, не только шаги, у меня отдельный датчик стоит, давайте я вам покажу. Такой вот датчик, он очень легко снимается и он считает, собственно, вот удары и шаги, они анализируются компьютером. И э, я пользуюсь датчиками Hard-Rate, то есть это отдельный внешний. Эти часы не умеют мерить, но те, которые меряют, если рука мокрая, они не очень точно показывают. Поэтому лучше датчики, которые одеваются на тело, я вам сейчас покажу его тоже. Вот это беговой датчик, э, собственно, он вот на двух таких кнопочках. А, вот с этой стороны, вот вы видите, вот раз, два, три, четыре, вот эти площадки, поле, это как раз те, которые снимают сердечный ритм. А, вот такие вот датчики самые эффективные, можно в них и плавать, и все. Ну, короче, э -э -э, то, что его только носить неудобно, ну, как ты его на себе не чувствуешь, но то, что его нужно надевать и снимать при беге. Но а, зато он показывает абсолютно точно, что происходит. И вот сейчас мы побежим, потом я вам покажу телеметрию. Все это логируется в часах. И ну, мне так удобно, потому что он показывает точно сердечный ритм, с которым бегаешь. Пульсометр одел. Кроссовочки одел. Они чистые. Потому что после стирки и э, начинаем бежать только нужно проверить, чтобы в часах все датчики включились. А это делается очень просто. Это у нас штука готова. Теперь мы включаем режим Run. Ждем, пока он поймает спутник. Вот видите, сердечко, кроссовочки. Все работает. И вот когда он ловит спутник, нажимаю Play и погнали. Все это происходит вот таким образом. аудиный немножечко другим. Как у тебя все происходит? А вот. Удины вот такие вот часы. Это Huawei. И они тут тоже все умеют мерять. Но единственное, что у них, конечно, батарейки хватает на один день. Больше не хватает. Ну, в общем... А. Вот сейчас я стою на месте. Вот видите, 99 ударов, 100. Я тут уже попрыгал. И вот сейчас начинаем бежать. Пульс будет подниматься. И я стараюсь держать пульс постоянно в красной зоне. То есть я такой в хай-пауере бегу. Для того, чтобы были эффективные тренировки Но тренироваться нужно минут по 40 Потому что иначе узо останется как и было Ну что, ты готова? Да. Ну, погнали! Бегаем мы по дороге, которая идет дальше вдоль по берегу Потому что там красивый лес, красивые джунгли Мы добегаем до следующего населенного пункта Оттуда идем пешком Такая у нас тренировка да. Обычно бежим от 3 до 4 километров Потихонечку ну, наращиваем. Пока хватает да. сил, в общем. И обратно идем пешком Еще В 100, таком кажется. хорошем темпе, чтобы около часа у нас получилась кардиотренировочка. Дорога там очень красивая. Там как раз мы видели уже несколько раз вот этих обезьян, ревунов, которых мы обычно только слышим. И никогда не видели, как они выглядят. А тут мы их уже теперь видим каждый день почти. Ну, через день. Мы бегаем через день. И куча многих, большое количество очень разных растений красивых, птиц, бабочек. После дождя много бабочек вдоль дороги. В общем, я один раз побежала, мне очень понравилось. Потом подписала Сережу. Сережа, Заставила ты... меня бегать. Мне на самом деле это так повышает настроение, потому что мы уже на этом карантине немножко подзасиделись. Когда обстановка не меняется, сложно радоваться жизни. Даже, даже бухать уже надоело. Да, мы уже теперь не пьем. Ну, условно. Ну, пиво, парочку баночек вечером не считается, я думаю, но... но уже это не давно каждый живем день. Без коктейлей и без других разных радостей. Но теперь с бегом. И бег на самом деле действительно поднимает вот эти гормоны радости. Эндорфины, да? Да, да? В общем, да. на самом деле настроение после пробежки всегда очень классное. Мало того, мы каждый раз видим на своем пути что-то новое. Офигенно. В общем, мне нравится на самом деле бегать. Но именно по этой дороге. То есть какое-то такое тупое спортзальное. Меня никогда не вдохновляло. А по мне Марине. нравится. Но здесь просто нету. По Марине бегать тоже не очень интересно. А вот эта дорога, и мы каждый раз чуть-чуть дальше бежим. Она э, со временем кончится, там она всего протяженностью от Марины 5 километров. То есть, когда мы будем бежать 5 километров, мы добежим до тупика. Ну и так после этого я думаю, что мы начнем бегать в другую сторону, в сторону Портабелла. Да, там бесконечная длина, можно наращивать и до 20 километров, и до 30 километров. Мне хватит 5. Да. Ну я что, бегу готова? Под а что ты слушаешь? А у меня там подборочка с моего YouTube Premium. Накачанная всякая классная музыка. Я ее включаю, бегу как лох с телефоном в руках и с проводными наушниками. Это мне Дина намекает, что ей нужны наушники беспроводные. Не намекаю, а прямо так и говорю. Мне нужны наушники беспроводные. Так, ну вот наша дорожка. Да. Запускаемся, часы клад. Ну и. Пять. Ну, ранинг. Ну что? Старт ранинг. Погнали. Давай. половиной километра в одну сторону? Ну да, сегодня не 4. Да, через день 4. Это уже, наверное, во вторник, потому что может, завтра у нас будет воскресенье. Завтра воскресенье, завтра у нас растяжка. Да, у нас идет так. Один день я занимаюсь силовыми, один день я занимаюсь растяжкой. Тогда в тот день, когда у нас силовые, я еще и бегаю. А... А я без силовых, просто бегаю. Да, ну у нас растяжка. Растяжка у нас на следующий день. Короче, а как тебе сегодняшние три Классно. Немножко душновато, потому что перед дождем. А Ну, Но нормально. Еще в субботу немножко машин больше. Обычно на этой дороге вот мы бежим часа в 4 вечера. Вообще одна или две машины за всю пробежку. А сегодня суббота и немножко многовато. Ну, дорога действительно красивая. Но дорога красивая и пустая. Мне очень нравится, что здесь практически никого нету, и машин тоже нету. Вот. И есть такие места, где вот ветерок, как здесь. Потому что здесь море вон, открытое сбоку. Да, в общем, живописно, классно вдохновляет, хочется бегать больше. А мне хоть, хоть так же. Больше как-то пока не очень. Да, не, на самом деле нормально. Я уже вот смотри, вот мы сейчас идем 128 пульс, то есть это такой режим отдыха. А потом, когда мы приходим на лодку, мы потом просто все данные с часов сливаем на комп и на компе видно, где сочковал, где прогресс, сколько какой ногой бегал. Но это только в гармине, а у Дины просто пульс, расстояние, что у тебя там еще есть. Наверное, все. Трек. Трек. Ну, трек, естественно. Трек интересно только в первый раз. Так-то да. мы уже знаем, куда мы бежим. И он ну, одинаковый. Да. Ну, в общем, а! впереди еще пару километров. Вот этой вот живописной дороги, которую я вам показывал. А потом. А потом все. На сегодня и хватит. того как вот э, мы позанимались протеиновый коктейль один день один меня тут есть такая мерная ложечка одну ложечку кидаем закрываем Полезненького, а теперь но не заешь. Бон mm. аппетит. Bon так, ну что, еще один для меня. Так как у нас работает постоянный кондиционер, мы закрываем. Выходишь, закрыл, заходишь, закрыл. Так, это для меня. Вкусненько. Это ванильный. Ну что, друзья, вот очередной выпуск подошел к концу. Мы вам рассказали о том, как держать себя в форме, особенно как мы держим как себя мы держ... в форме. Себя в форме. точно. Особенно во время ковида, когда все застряли и все залы закрыты и вообще ничего не происходит. Ну да, дома сидеть иногда немножко картина замыливается и радости такой полноценной не ощущаешь. А вот выбежать на прогулку, это классно. На самом деле, переключаешься и смотришь на мир по-новому. Плюс, опять же, добыть фрукт чуть не отгрести от обезьян. Да, это было забавная история. Да, это было смешно. Не забывайте подписываться на наш канал. Обязательно комменты, лайки. Что еще? До встречи. До встречи выпуск. через несколько дней. Пока.